Привет! Решил записать видео. Сегодня утром проверял, ну, искал один документ и нашел вот такую папку. И решил побыстрее записать видео, поделиться мыслью. Сейчас как раз, кстати, идет пора... Студенты сдают экзамены, поступают в университеты, в колледжи, в техникумы, в другие заведения. У них стоит выбор профессии. Каждый человек, молодой парень, девушка задумывается, куда пойти учиться, чем заняться, какую профессию выбрать. У родителей болит голова, в какой... Отправить в университет, чтобы мой ребенок имел хорошую профессию, хорошую зарплату, чтобы у него все в жизни сложилось, была стабильная работа, и чтобы ни в чем себе не отказывал ребенок. И стоит дилемма, куда, чем заняться, где самое лучшее место, где самое лучшее место для работы, где хорошая зарплата, может быть, условия. И я сталкиваюсь со многими друзьями, знакомыми, они тоже стоят перед этой дилеммой. И я сегодня вот в документах нашел у себя такие документы, называются дипломы высшего образования. Это дипломы моей жены, которая... Она закончила два университета, один менеджер организации по специальности, а второй это, второй это педагогический университет, математик. И я хочу сказать, что эти дипломы, они здесь, они никому не понадобились, по этой специальности, по этим специальностям, которые она получила и ей выдали дипломы, как гарантию, что она закончила курс, курсы, что она закончила и с этим дипломом можно куда-то пойти и получить хорошую зарплату, работу. В итоге прошли годы уже и по этой профессии никто не работает и не будет никогда работать, потому что человек, который закончил университет, он обращается по специальности, по той, которую он получил, на одну, вторую, третью работу. И выходит, получается, что предложение вам выдать зарплату, то есть... Идет речь о том, что цена вопроса 100-200 долларов. Ну, Многие идут, конечно, месяц, два, три работают, думают, может быть, сейчас пообещали такую зарплату, завтра, через месяц, через полгода больше сделают, будет какой-то рост. Оказывается, когда ты закончил университет и приходишь на работу, тебе говорят, слушай, то, что ты учился, ты забудь, а работать мы будем совершенно по-другому. Ты будешь работать по-другому зарплата у тебя начнешь пока 100 долларов а дальше посмотрим и многие идут по карьерной лестнице работают работают им немного добавляют зарплату добавляют а кстати зарплату платят не в долларах как я сказала в России это в рублях в Украине в гривнах там в Беларуси в своей валюте в Казахстане в своей валюте и проанализировав я понял вот за 25 лет там, сколько вот э, не стало советского союза и люди ходят на работу и им говорят вот ваша зарплата будет расти расти расти ваша зарплата будет расти и мы вам поднимем на 10 на 15 на 20 на 30 там, и так далее и так далее но никто не задумывается что и цены растут да, на продукты там, на разные услуги и так далее. И я вот проанализировал, за э, 25 лет э, зарплата <coughs> средняя, допустим, в Украине возьмем 100 долларов. Она как была раньше 100 долларов э, в 92 году, так и в 2017 году она тоже 100 долларов. И на 100 долларов как можно было купить определенное количество хлеба, воды, молока, так и сейчас, э, то же самое, 100 долларов. И мне повезло. Я не попал в такую систему под названием ⁇ Обучение ⁇ Получи профессию, найди нормальную работу. Я закончил у меня 8 классов образования. И дальше я, к сожалению, не пошел. Я поступил в училище. С горем пополам закончил его. Я был спортсмен и редко ходил в это училище. Там я, мне экспромтом отдали этот диплом. И у меня 8 классов образования. Пытался потом поступить высшее заведение, вузы. Так сложилось, что я не поступил туда. И сейчас говорю, спасибо, слава богу, что я не попал в эту зомба-машину. Мне... Так повезло, что я не работаю по профессии своей, я не хожу на работу каждый день с понедельника и по пятницу, с 8 до 17. У меня, слава богу, не будет этой пенсии, которую многие ожидают, а пенсия, возьмите, проанализируйте, сколько пенсии, 100 долларов, 200 долларов, максимум потолок, больше вам никто платить не будет. И мне повезло, я еще в юношеском возрасте увидел эту возможность, что ну, разобрался, что работая по профессии, по какой-либо там, не буду называть эти профессии, ты в итоге выйдешь на пенсию, у которой у тебя будет 50-100 долларов пенсии и все. Ну 200, если у тебя хорошая там какая-то профессия. А как я это увидел? Я посмотрел на бабушку и дедушку, спросил, а сколько у вас пенсия? Мне говорят, вот столько. Сейчас у мамы спрашиваю, сколько у тебя пенсия? 70 долларов. И я это увидел в юношеском возрасте. И сейчас э, хочу сказать точно, что никто не будет не поднимать ни пенсии, ни зарплаты, ничего. И вот чем отличаются люди, которые... Учатся в школе на пятерке, да, кто-то учится на двойке. Вот говорят всегда, учись хорошо, учись хорошо, затем поступишь в университет, э, получишь вот такие дипломы. Если в одном университете тебя не научили, поступишь во второй, тебе дадут, и все, и у тебя будет классная профессия. А в итоге э, люди сами себя обманывают. Профессия будет 100 долларов, 200, пенсия будет 50-100 долларов и никаких шансов. Так зачем идти? в университет и отправлять своего ребенка туда, чтобы он получил профессию. Да? Нужно подумать, просто проанализировать дальше немного, на 10, на 20 лет, узнать, найти людей с такой профессией спросить, а какая у тебя сейчас зарплата? Вот ты закончил университет такой-то, ты сейчас работаешь по профессии такой-то. Сколько ты зарабатываешь? Какой у тебя стиль жизни? Что ты получил? Ты заработал квартиру, машину? работая по этой профессии. Ты много путешествуешь, ты свободный человек, да? Спросить, и тогда уже поступать. Да, учиться нужно. Саморазвиваться нужно, читать книги, обучаться, ходить на какие-то тренинги по саморазвитию, да. Но перед тем, как отправлять своего ребенка, задайтесь вопрос, а какая у него будет зарплата, средняя хотя бы? Что он сможет? Возьмите, прочитайте ручку, если он будет в год зарабатывать допустим, в среднем, если в месяц 200 долларов, то в год это будет 2400, за год 2400, за 10 лет 24 тысячи долларов, за 40 лет это 100 тысяч долларов. Ну, вот человек за всю жизнь, если он будет ходить на работу и заработает 100 тысяч долларов, что он может купить? Он может купить одну квартиру, но при этом ему нужно 40 лет не кушать, не пить, не одеваться, не обуваться, не посещать разные мероприятия, праздники, дни рождения и так далее. И так далее. Поэтому задумайтесь. Не нужно заканчивать университеты. Не нужно 40 лет работать на какой-то работе по специальности, получать потом пенсию в 50 долларов. Есть намного проще виды заработка конечно можно открыть свой бизнес работать на себя там нужны вложения но есть намного проще возможность есть другой бизнес который можно вести из дома через интернет и не нужно заканчивать университет у нас в наш бизнес принимают без таких дипломов самое главное от вас желание изменить свою жизнь заработать деньги и помочь другим людям если кому интересно под этим видео мои контакты обращайтесь также ставьте лайки, комментируйте, если у вас другое мнение, поделитесь. Будем очень рады. Так что желаю вам удачи, делайте правильный выбор и подпис... подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.